А МОГЭ близко. Нам просто нужно оставаться на месте. Мне жаль, дамы. Это все моя вина. Я не должен был создавать Горфилда. Но ты же не делал этого сейчас. Верно? Держитесь за мной. О, господи, прости меня. Это отвратительно. Чувак, что это за чушь? Не могу поверить, что они сняли третий. Я не могу поверить, что они сняли второй. Да, это полная чушь. И почему они сказали, что билеты распроданы? Там почти никого не было. Что это было? Похоже на больного кота. Или кота-демона. Может, это Горфилд? А? Что Что? Что это? Нет, это не может быть гор... Чак, нет, я должен вызвать полицию. Нет, пожалуйста, это потому что я сказал, что фильм отстой? Беру свои слова обратно, я не имел в виду это. Это отличный фильм, даже лучше, чем «Мстители». Ну, не «Война бесконечности», а другие... Нет, не лазанья, что угодно, только не это. Пленусь, я фонаж. фонарь. От этого меня просто тошнит. Пожалуйста, не надо, Карсон, ты меня доведешь. Похоже на классический кейс переедания. Не смешно, очевидно мы имеем дело с 3.1.6.6. Горфилд? А, конечно, в этой вселенной есть убийца Горфилд. Прекрати, мы не должны упоминать сам знаешь что. Ну, и что нам теперь делать? Сообщить. Очевидно, что фильм не работает. Возможно, мы имеем дело с массовым нарушением изоляции. Этот фильм был куском га... Ч -ч -ч. Заткнись. Это агент Лоуренс. Командование, у нас еще одна жертва Горфилда. Это уже десятая за сегодня. Уберите оттуда тела, смотрите территорию в поисках свидетелей и ведите амнезиаки. Принял. Пошли, Карсон. Ситуация с SCP-3166 вышла из-под контроля, директор. Известно, что оно проявляло себя в периоды плохого общественного восприятия франшизы «Горфилд», но не настолько. Кажется, в каждый момент дня 3166 проявляется и нападает на ярых критиков франшизы, а в них нет дефицита. Это хуже, чем в 89-м. «Что случилось тогда?» Впервые 3166 проявился в Чикаго в офисе компании United Media, которая в то время была главным издателем комиксов. Сначала он выглядел растерянным, но в конце концов, когда охрана попыталась выпроводить его из помещения, он использовал всевозможные тупые предметы, чтобы напасть на всех, кто находился поблизости. Он исчез через 20 минут после своего появления. В офисе распространилась убедительная версия, что это был сумасшедший фанат. Понятно. Ближе к делу, доктор Бак. У меня нет целого дня. Это было мелочью по сравнению с тем, что мы видим сейчас. Нам нужно собрать мозговой центр, чтобы решить эту проблему. Общественность очень хорошо понимает ситуацию, и история прикрытия, что это новый мем, не работает. Я знаю, что ты здесь новенькая, поэтому сделаю тебе поблажку. Мы не можем этого сделать. Повстанцы хаоса делают шаги, и я не могу выделить ни одного человека. Эта зона важнее. Сделай это сама. Как по-вашему, я смогу решить эту проблему без ресурсов? Ты можешь использовать свою группу беженцев, чтобы решить эту проблему. Спасибо, директор. И еще одна вещь об этом мерзком фильме. Он нарушает преемственность со сказкой о двух котиках. Джон явно делает предложение Лиз в конце фильма. А где она в последней части? Боже! SCP-3166 продолжает терроризировать весь мир. Нынешние меры по сдерживанию неадекватны. Нам нужны идеи и быстро. В следующий раз мы можем просто снять фильм получше. Райли! Горфилд «Три близких встречи мохнатых» — это классика жанра. Если вы скажете иначе, вас накажут. Простите, доктор Бак. А, Райли пока не признает гениальность фильма. А может быть, еще один показ... А, лучшего качества заставит людей забыть о нем? Возможно, это долгосрочное решение, но нам нужны срочные меры. Может быть, мы могли бы вызвать новую полемику в интернете, заставить людей забыть о Горфилде. Даже наши самые опытные медиа не смогли людей отвлечь от этой темы. Приглашение океану Ривза на Роль Джона сделало ее слишком резонансной. Решение. Нам нужны решения. Почему бы вам не поговорить с человеком, который все это начал? Не надо, надо быть, быть такой быть строгой, строгой, ко всем. Нам нужно зарекомендовать себя здесь как людей, которых уважают. Ну, я думаю, есть другие способы сделать это. Принято. Смотрите-ка, уже Хэллоуин? Нет, мистер Дэвис, мы из фонда. Это по поводу «Сами знаете чего». Ладно, заходите, заходите. Мне нравится ваш дом. Спасибо. Большинство людей ожидают увидеть гигантское кресло Оди или что-то подобное, но они остались в офисе. Так чем я могу вам помочь? Речь идет о фильме. Реакция была менее чем благоприятной. 3.1.6.6 появляется по всей стране. Нам нужно что-то, что заставит людей снова полюбить Гарфилда. Хотел бы я знать. Я думал, что этот фильм вернет его, понимаете? Я даже просил пригласить для этого Киану, но этот кот слишком стар, я думаю. Я сказал почти все, что мог с ним сказать. Он не Мармадюк, а это животное с безграничными возможностями. Дожди. что ты сказал? Мармодюк! Вы же знаете Дога. Нет. Мистер Дэвис, вы помогали с фильмом? Ага, в значительной степени раскрутил весь шибанк. Это значит, что 3.166 приближается. Бегите! Корин, вернись! Он не успеет вовремя. Джин, у тебя есть лазанья? У меня есть немного в холодильнике. А, отлично. Здесь есть где спрятаться? Ну, подвал может подойти. А МОГе близко. Нам просто нужно оставаться на месте. Мне жаль, дамы. Это все моя вина. Я не должен был создавать Горфилда. Но ты же не делал этого сейчас. Верно? Иногда мне кажется, что да. Может, он воплощение всех моих опасений по поводу старого Гарфилда. Иногда я лежу без сна по ночам и думаю, что без него миру было бы намного лучше. Держитесь за мной. О, господи, прости меня. Это отвратительно. Паста лазанья. Чувак, это было круто, да? К сожалению, это не остановит его. Он вновь проявится, как будет найдена подходящая цель. Ну ты и зануда. Пойду-ка я обратно на улицу. Многовато лазаньи. По крайней мере, сегодня все кончено. Я не хотела проводить много времени в реанимации. Все было не так уж плохо, мы были друг у друга. Я все еще не могу поверить, Густав, знаешь, что мне сказал новый директор? Густав был глубоко связан с повстанцами Хауса. Очевидно, его отец был одним из основателей. Но это не оправдывает его поступка. Осторожно, Молли, ты начинаешь говорить, как я. Есть люди, похуже.